Прям такие большие валяются. Да. Нормально. Пахнет вкусно лесно. Прям что-то. чебуреки, пирожки, соки. Я обмочила себе штаны. Пока я там сидела. Серьезно? Ну видишь? Да. Тигер, Сигер, в машину. Ни хрена себе. хвост сырой. О, нас повели, нас повели на водопад. Я что-то что там вижу сквозь деревья. Что-то вижу построено. Тут есть он местный магазин пирожки, чего соки. Нас повели на водопад в седах. Отдохнул, убери за собой Табличка. Ой, камни, камни, камни. О, Даже здесь ларки есть, прикинь. Да, с этими сувенирами. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, все, смотрим, ознакомимся, подходим и сырим. Системы... Говорим. Чебуреки с сырым мясом 100 рублей. Чай по 50 рублей 100 рублей. Аджика, всякие специи. Опедительский соль, чай. Опа. Спокойненько. А вот он и первый допатик. Нет, это я это а что-то, да? Это что начало его. Ага. Водопад, сейчас мы будем смотреть. Водопад Это завершение водопада, говорят. Я так понимаю, что туда надо подняться и увидим водопад. Время, деньги. Тартанули. Ой, смотри, как сейчас подходит. Да, о, как тут низко. Ха -ха. Опа. Фига оттуда прям ветер там такой идет, да? Да, где тапка. Да. Мощь. Вот прям шумно, шумно, шумно. Идем, там вообще не безопасно. Да. Опа. Все подшатывается, кстати, такое. А? Подшатывается. О. Моросит. Сейчас, дядя, пока бежит, надо сходить. Нормально? Да. Я старалась. Ты туда пойдем? пойдешь? Да, пойдем. Подходи туда. Ребята. Нормально. Они выйдут, вы здесь спокойно пройдете. Да, я иди, тоже, я не иди, хочу. ты вернешься, иди. Ты думаешь, я, наверное, да. Мас... Да. я не хочу ноги мочить. не холодно. Нормально. Не холодно. опять ноги сырые. Сейчас золото найдем здесь, смотри. Что такое влажное? Пофоткались, вышли опять с этого мостика обратно. И решили спуститься здесь вот вниз. Посмотреть, что там далее. Где как? А? Где как? Вс ⁇ Где как подписывается? Я не знаю. Надо быстрее собрать... Черт на тапке валяется. Где? What? Надо быстрее собрать, но здесь не будет. Дальше, сейчас... И около давай туда. Ищем фото места. Давай. давай. Сможешь что-нибудь? Давай. Или неудобно? Давай, давай. Очень красивый, красивый. А? красиво, красиво. Красиво говорят. Сейчас управляется. Мы пойдем по навесному мосту, по навесному мосту, будем смотреть на вот этот бат, который 50 метров высотой. Предыдущий был 30 метров, сейчас будет 50. вот сказали крепкий, очень крепкий. Что типа не переживайте, все хорошо. В аварийном состоянии, все нормально. Потрясывает только немного, но ничего страшного. Трясется. Сейчас час здесь. Да. Что там? Ой, как это не тренировка, Ты переживаешь? Главное, чтобы нормально не улетел, не достанешь Нет, а ты хочешь. Да, давай, беги Ой, как считает. На, на самом деле выглядят вот эти дощечки прям очень небезопасно. Очень небезопасно. надо недалеко Максимум, с ним ногу сломаешь или ну. его голову конечно разобьет а -а -а. просто внизу камни да. Лезешь? их лестница наверх смотри какая вот отсюда еще сильнее видно Такие ситуации, а организм, так что все полезно. Все. Так, у нас по правой стороне подъем поедет, пусть строговый мост. Наташ, подожди, пусть люди выйдут, а? Все, прошли мы. И сейчас поднимаемся наверх. Надо сжигать калорий, который нам потом наедать. Просила же, вверх подниматься не придет. Нет. Убью его. Блин. Проходите, спасибо. А то я буду плескись. Ой! Устало что, ну, как -то, что, -то нож, что <звук> <звук> Мне кажется, что все тоньше и тоньше становятся. <звук> сужаются. Идем дальше. Дальше у нас еще. О, да, Ого! Фото-зона. Там ещё дальше есть лестница, интересно. О, можно, а потом-то мы не спустимся. Там-то чуть-чуть далеко. Вообще прикольно. Все, пофоткались, идем дальше, выше, заходи, давай иди теперь. О, какая лестница, да странная. Большие ступени. О, это вот, такая вот, да. вот это водопад, вот это водопад, вот это Смотрим. Жух, жух. Да, ага. да. высота, что-то Я... <свист> яй. Это прикольный прям вообще, да? Оказывается, спуск вниз. Я думал, что -то какая -то локация будет. Высота какая приличная. В 20 минут. позднее в 30. Время? Ну, нормально, еще 20 минут. Как раз в минут здесь спускаемся. И все. Потом мы поедем обратно. Я так понимаю, фэшку, где заказывали себе поесть, где дегустировали беннишко. Будет банкет. Вот внизу вообще четкий видов Один, два, три И наверное туда дальше Где-то четыре будет Вода прозрачная вообще не понял нам гид сказал что нас будет забирать с этой стороны это как нам на нее попасть если мы переходили через подвесной мост нам не надо сейчас будем искать чем О! Ооо. Высоко. Очень крутая ступень. Лестница верхняя. О, вот да, этот да, будор. Да. gimana oh, uh oh, periku Yes yeah. udahh 老婆。是呀。 По-моему, как столовый. Соседят туда, как мяу. 20 грам шея, свинина. Национальное блюдо. Я салат и соус еще. Сливка С скорее всего, да? Да. Сейчас вкусная. И скоро начнется концерт. Это мой Thank you. Алексей сижел в ногу. Алексей, это не просто так сюда позвал, ты меня, пожалуйста, тоже. Правильно. Просто как ты у нас на Кавказе? На Кавказе назволи. Первый дос всегда говорит Больше. Тебе выпала невозможно. Другой красавчик, задачи простым справился. Да, да, на сцене. Давай подтянем его. на самом деле это большой героизм, потому что когда штатив и что-то сказал. Это со стороны кажется все легко, так когда ты да. стоишь здесь и все это тебя слушают, можно слова зовут. Давай, да. еще раз на Заканчивается. Человек просто вы после того, как и на Друзья, Готовы? Она Офигеть да, мы так. да. Короче, мы приехали У нас очень был крутой экскурсовод фамилию. естественно, я не вспомню Но он такой котенка С короткой стрижечкой Зовут Данил Стареньким будет тяжело очень много ходить, очень много подниматься, спускаться. Детям в этом плане тоже будет очень тяжело. Наверное, ну сколько? Лет до 10 вообще не резон, да? И после 60 тоже не резон. Ну, ну в кажется... общем, об обстановка прикольная. Ну, это, блин, посилок типа... экскурсовод. Да. да, и тоже там вот этот концерт. Ну, типа, видно, то, что танцуют, вот это, все вот эти вот концерты с душой сделаны. Что, типа Они просто там сч счастливые, не, не с кислыми лицами это все делают, и, ну, душевная, короче, есть же штука, то есть, именно эта же экскурсия без концерта, она дешевле на 300 рублей, лично мое мнение, лучше переплатить, концерт стоит того, чтобы посидеть, познакомиться с кем-то там с других городов нам, Чисто мы за столом сели. Сколько 50-60, наверное, лет? Сколько? забыл. Ну, пить ну, полтосик, да, где-то. По-моему, 50 с чем-то да, и 60-м женщине было. Типа, есть о чем поболтать Прикольно, классно, разные поколения, разные города, ребята. Как Московские ребята. Ребята. Московские ребята. Короче, все было душевно, прикольно и, типа, спокойно, весело. ну со своими минусами. Ну... Не знаю, мне понравилось, типа, ну, нормально, типа, ну, ну прикольно, не нормально, прикольно вообще. Спасибо этой экскурсии, <laughs> можете оценить. А и, и, и вместо джиппинга мы и туда, в эту экскурсию включили джиппинг, тоже так же там ребята катались на джипинге. Джиппинг это вот эти вот уазики, которые гоняют по, реч по речкам, рекам. Ну, мы тоже самое, в одной экскурсии... У нас поместился и джиппинг, и экскурсии, и концерт, и короче, вот, а то если хотите сэкономить, любители, и поесть на халяву, и попить на халяву, welcome, экскурсия, это Аше, называется. Это не, не, не. река Аше. Аше, она называется да, изум... правильно, вот Ну, просто Аше, Аше, а мы практически подошли к нашему ну. номеру. Завтра с утра мы просыпаемся, часов в семь, в восемь, в семь, надеюсь, мы встанем в семь Идем на море, идем докупать всем Идем докупать всем подарочки Я сказал, мы идем на море, мы идем докупать подарочки И будем собираться потихоньку домой Вот Все, давай зайдем в номер Кстати, забыли сказать Блин типа сорян, что мы такие злые, что нам много чего не нравится. А, вот мы сидели в этом кафе, забыла название, какой-то там дворик. А, совсем небольшое меню, то есть там есть какой-то комплекс на обед из разряда кукурузной каши, судя по лицу, напротив нас, а, женщины ей не особо понравилось. А, из супов там, окрошка, уха, что-то еще такое. Мясо, шашлык из свинины, баранины, курицы, перепелки, салатики разные. Так, в общем, мы, короче, заказали себе шашлыка с свининой, как обычно, салат, соус, что мы еще брали, я не помню, А картофель фри и насчет шашлыка, то есть ценник намного больше, чем у нас здесь на набережной, то есть если мы в среднем где-то здесь, ну, прямо в центре набережной брали 140-160 рублей за 100 грамм свинину шею, здесь ценник был 200 рублей за 100 грамм, и это понятно, то есть это экскурсионное место, куда всех привозят, здесь будет логично выше, но как-то мы расценивали, что и качество будет соответствующее, но мы явно пришли к тому мнению, что это не шея, это скорее всего какая-то корейка либо карбонат, мясо достаточно суховатое, Мясо невкусное, в кафе вот мы сидели за столами, я ни у кого не увидела, чтобы на столы помимо ножей, о, помимо вилок подали и ножи, пока наш сосед по столу не сходил и не попросил ножи нам, никто их не принес, а это произошло где-то через час после того, как мы сидели, поэтому с мясом я бы сказала так себе, то есть мы мясом взяли на сколько, все, торможу. Мясо мы взяли на 800 рублей. Мясо было так себе. Ну, если честно, прям, то есть мы на набережке на за 130 рублей за 100 грамм ели намного вкуснее. Оно было сочное, мягкое крутое. Минусы, опять же, кафешки, что ты не можешь заказать себе алкоголь, помимо того, что купить себе на дегустации в три раза дороже. А, насчет концерта нам его затянули. То есть если мы планировали со второго водопада уезжать где-то, в 19.30, и нам экскурсовод сказал, что весь концерт и вся движуха начнется в 8. Концерт начался без 29. То есть мы 40 минут просто сидели такие втихомолку, ели пытались разговаривать с со соседями по столу, которые в 2, а то и в 3 раза на старше, и пытались найти какой-то общий язык. Концерт длился, ну, сколько? Час, да, наверное? А то и меньше. Ну, ну час нужно. То есть каких-то концертных номеров было штук 5-6? Лёше понравилось Мне как с какой-то танцевальной точки зрения С какой опять же я смотрела В плане техники и всего остального Мне ну так 70 на 30 То есть есть какие-то косяки На которые я обращаю внимание Лёша, естественно как человек, который на это не смотрит Просто на общем картинку норм На первом водопаде нам дали 30 минут погулять, пофотографироваться Просто посмотреть И на втором водопаде нам дали час Из всей экскурсии в 7 часов которые изначально заявлена Во-вторых а косяк реализаторов, которые ну, продают сами билеты вот во всей вот этой вот штуке по лазеринскому, что ты на так смотришь Они не предупреждают о том, что по всему маршруту, если ты хочешь что-то покупать На 99% важна наличка, хотя нам об этом нифига не сказали mm -hmm. И никому, как я понимаю, об этом не говорили И во-вторых, никому не говорили о том, что нужна спортивная обувь то есть, ну, как бы все равно приехали более-менее, но как бы мы посмотрели по водопаду, плюс ребята с другой экскурсии, то есть там с джипинга кричали, что мы потеряли тапки, что в водопаде валяются где-то там сланцы чьи-то, что это неудобно. И, опять же, реализаторы об этом не говорят. Мой личный прям косяк, мне не понравилось. Как бы вот Лёше бы не понравилось, я бы в этом месте прям бы начала ругаться. Дегустация сыграть. На то, что женщина там лякнула, что их снимать нельзя. Плюс после нас подошла другая девушка, попыталась сфотографировать дегустацию. И ей тоже сказали, М -м, не надо. Просто за такое поведение, за такое отношение можно просто сразу сказать до свидания. То есть как бы там вкусно не было, спасибо, но, блин, вы старались зря. Покупать мы у вас ничего не будем. Хотя Леше не понравилось. Лёше показали все сыры пресными, какими-то либо просто со специями, либо похожими просто на обычный сыр косичку. Я, в пример, привела Лёше, не знаю, просто вырежет он там это или нет. Обычный сыр из окея с плесенью. Ему показался намного вкуснее, который намного дешевле. Мы, кстати, спросили. Средний такой сырок стоит 450-500 рублей у них здесь на дегустации. Насчет mm. меда медов, как правильно, не я, скажу, не знаю. Насчет вина. Вин, вин. Вин, чач, коньяков, всего Хорошо, мне понравилось Вина, Ну, я не пробовала ни коньяк, ни чач, я попробовала только шоколадный коньяк Вина были вкусные, прям вкусные Есть из чего выбрать, есть и сухие, и полусладкие, и сладкие, и такие столовые Единственное, опять же, на дегустации, как и по всему Лазаревскому, я не заметила белых вин угу. Не понимаю, почему, почему их нигде нет, это такая, видимо, большая проблема очень, опять же, это не косяк нашей экскурсии, не косяк той компании, от которой мы покупали этот Лазаревский отдых. Очень неорганизовано именно в самом месте, где проходят дегустации. Очень много компаний, которые приезжают с джиппинга, с других каких-то туристических вот экскурсий. То есть все это куча, все человек 300-400 вваливаются в комнатку, где помещается 50 человек но, блин, на одну дегустацию. И все стоят, все толпятся, кто-то заглядывает каждую минутку, кто-то пытается в другое место пройти. Это очень неудобно, очень много народу, очень все пытается быстро. Кто-то быстро говорит, быстрее давайте там нарежем, попробуем. меня ткнули ножом, тут кого-то на кого-то капнули вином, который, извините, не отстирывается. То есть такие какие-то мелкие косяки они есть. Леша тут вздыхает, что Я уже долго ты все это мусор. Ну ты нарежешь да, все, классно. Да я не да нарежу, да. нет, все резать, блин. Ты мне ты сказала, что большее время вот занимает я дорога, говорю, да. я, я, я говорю, если вы не были в этом месте, первый раз для вас дорога тоже будет как экскурсия, что типа вы едете первый раз вот по этой извилистой дороге, по, серпантин. по серпантину. Вы первый раз переплываете на машине реку, вы в грязи на машине там типа едете, вы смотрите гора здесь, гора здесь, вы на машине все это делаете, это 70% времени на, на машине, но это... Типа тоже как экскурсию, типа есть на что посмотреть, но если первый раз вы это делаете Так что я не соглашусь с что типа О, 70% дорог, 70% О, 30% все остальное И типа и тут, и тут классно типа, вот Я так. говорю про то, что не, дорога это круто, я не про это, я говорю то, что те моменты, которые вот именно в дегустации, это очень неорганизовано, это не прикольно Касаемо дороги, да, это большая часть времени. Они, то есть, по факту, когда мы покупали экскурсию, нам говорили, что вся экскурсия mm -hmm. на 6-7 часов. И ты не понимаешь, что за этих 6-7 часов 3 будут в дороге. Да. Хотя по факту нам ехать, это там, блин, с Гулькинхер. Извините, но ну, серьезно. Тоже Нет, давай, дорога тоже прикольная. Нет, дорога класная. Что еще? Ну хватит. 1%. Да подожди. Что еще сказать? Что можно сказать? Давай. Всем спасибо за просмотр. Ставим ваши пальцы вверх, подписываемся на наш канал, пишем свои комментарии, подписываемся на наши соцсети, ставим колокольчик. А донатики? Донатики, донатики это Сашка говорит. Если вы хотите поддержать наш канал... Морально, физически, материально как-нибудь Все ссылочки, все в описании находятся Если вы не смотрели первый ролик, все в описании Зацениваем описание, там все подробно, все описано Начните смотреть с первой серии Потому что это, по сути, предпоследняя серия нашего отдыха на море Это серия, пускай будет серия Вот а еще Леша, все, звон, дети... А, Леша, что-то меня Леша Лё, везде вызывает. Ну ладно. Все, чао, какао.